Ну а как русский царь, я скажу, что не стоит, не стоит вам, люди вообще, как бы, надеяться только на самих себя. Если вот, как-то, если вы не понимаете, что вам нужно делать в будущем, то тогда, пускай, найдется тот человек, который скажет вам, что нужно делать. Вот, допустим, если это буду постоянно я, то дай мне Бог сил, чтобы мои, мои знания умножались. Вот так вот. До встречи вам, друзья, в Москве. Вот так.